Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас все сразу рухнет. И ничего подобного не произошло. Значит, участники экономической деятельности в России подросли, окрепли. Так у них уровень культуры появился свой, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих.